Начал ездить на машине и неожиданно сам для себя обнаружил такую интересную обратную связь от других людей. Допустим, то место, где я работаю, там большая территория и хозяин, директор всей этой территории подошел ко мне, хотя он не часто со мной общается, подошел и сказал, говорит, хорошая, но слишком мощная у тебя машина. Примерно 20 лет назад я на такой ездил, но потом я на ней разбился за счет ее большой дури. Прошло еще немножко времени. Ко мне начали подходить различные бизнесмены и прочие, где я приезжаю куда-нибудь навстречу или еще что-то. И говорит, знаешь, у нас была такая машина, у всех чувство ностальгии такое. Потому что 20 лет назад это была машина серьезного бизнес-класса. И для этих людей это какое-то, знаете, ну, воспоминание 20-летней давности, какой-то молодости, когда мы были моложе, красивее, симпатичнее. Понятно, что сейчас большинство из них ездит на более современных и дорогих машинах, но когда видят вот эту машину, причем, когда я я ездил на «Жигулях», а мне периодически доводится ездить на чем-нибудь, типа «Девятки» или «Десятки», люди, даже те, которые в те годы, 80-е, ездили на «Девятки», они такой ностальгии не испытывают, какое отношение получил я к этому «Мерседесу». Машина, которая оставила след после себя. После всех этих манипуляций машина готова к эксплуатации. Все основные проблемы, которые мешали ей ездить, были убраны. Понятное дело, что нет предела совершенству. Можно дальше устранять, находить новые какие-то изъяны, там заниматься антикором, заниматься настройкой какой-то. Приведение в порядок электрики, в частности, вот эта вот ошибка по уровню жидкости в бачке омывателя и по уровню антифриза. Эта ошибка, собственно, и возникла из-за где-то каком-то месте перетертых проводов, они где-то коротят на массу и вызывают такую ошибку. Сейчас немного расскажу о машинке, о ее комплектации что в итоге у нас получилось, что за автомобиль удалось нам собрать. Какие здесь есть навороты. Как и на всех Мерседесах, этих годов выпуска здесь есть ключ рыбка и, соответственно, вставка жала. есть мультилок. Мультилок на коробку. Сейчас покажу. Вот он. Дисстанавливается, блокируется коробка. Так, Левой рукой неудобно заводить. ручник ручник он здесь ногой нажимается нагорается лампочка и вот этот рычаг трогаем вот сбрасывается из наворотов омыватель фар там даже видно что брызгает падающие сзади подголовники но это у всех мерседесов это замок центральный сейчас покажу Нажимаю, и закрывается. Нажимаю, открывается. Есть полноценный мерседесовский двухзонный климат-контроль. Вот температура. Так, надо включить его. Температура для правого пассажира, температура для левого регулируется. Сейчас фару включу, чтобы не было. Сейчас и так день не видно. Есть куча всяких прибамбасов Коробка механика. Система отключения противозаноса. Блокировка для детей. Замки. Ой, замки. Электростеклоподъемники. В общем, работают. Электрозеркала И замок багажника Единственное, что он не нажимается вверх, тянется и Вот он открылся И загорелась красная лампа И вот сзади Сзади мы можем видеть, что Открылась Салон ткань Салон, ну Черный, салон черный Что еще может быть в нем? Секунду Зеркало Зеркало там с самозатемнением Вот датчик стоит Плюс здесь Куча электроники на эти все фонари Задняя подсветка, передняя подсветка Подсветка Вот здесь открываешь зеркальце, зажигается Черный салон багажник набитый хламом в основном какие-то вещи мои замок багажника открывается еще из кнопки специально чинил чтобы можно было открывать откроем бага... капот здесь выскакивает вот такой язычок дергай за который двигатель. Капот надо повыше поднять. mercedes продуманная конструкция. Надо нажать вот эту кнопочку. Стоп. И он открывается полностью двигатель под вот этой крышкой двигатель шестерка две свечи на цилиндр как бы не дешево менять такие вещи как бы, но зато Mercedes в этом плане очень экономичен по бензину он кушает довольно немного не так давно менялся ремень вот этот вот. что еще менялись тут сальнички вот какие ну, пытались следить за машиной Теперь точно здесь стоит вискомуфта спереди стоят электровентиляторы При включении кондиционера они должны срабатывать фары стоят заводской ксено. Правда, он очень своеобразно работает ксенон здесь идет голубым оттенком а фара а, обычная желтая получается бело-желтая будто в колхозе но это заводской фары кстати хелло стоят все еще родная германия есть брызгалки ну как и все ксеноновых фара. эти брызгалки у нас работает из приятных наворотов вот эта вот штучка поэтому там налита вода это Здесь два бачка не знаю зачем это они сделали такой. машина едет хорошо машина мне нравится как едет у нее хороший приятный разгон и в последнюю очередь благодаря механической коробке передач мне даже предложили ее поменять на peugeot на приору как это не комично вызвучало, ну, я отказался у меня даже нашелся один покупатель и он предложил купить эту машину я подумаю и может быть скажу ему да потому что времени на эту машину у меня уже не остается Итого, во сколько обошлась машина. 80 тысяч была сама машина. Все остальное стоимость ремонта с запчастями. Общая стоимость составила 153 тысячи рублей. Сюда не вошли какие-то мелочи, которые я мог забыть. Но примерно сумма не превышает 160 тысяч.